Всем привет, смотрим Карину. Эй, красотка, давай я тебя подвезу. Эй, принцесса, давай я тебя подвезу. А знаешь, что будет, когда он тебя подвезет? Хороший аргумент, что подвезла девушка. Не, я с ней поеду. Девчонки, а я вам подарки из отпуска привезла. Это тебе, это тебе. Так, стоп, это я тебе на день рождения дарила. А это я тебе дарила на день рождения. Вот так. Заранее надо менять подарок, чтобы не видели подруги. Вот так хорошо. Вот так. Ну не дура. Я все слышу. Эй, девушка. Ты, кажется, что-то потеряли. Что? Свою а, а ты что, прям сыщик? Ну, да? Вот именно так знакомиться с девушкой. Да? На. Что это? Список вещей, которые я потеряла. Вот розовый личик. Там еще конверт. Она не прочухала, что хотят с ней познакомиться. Я понял я, понял, я че, понял. Что понял? понял. Карина, походу, познакомиться хотела. Во. Да? Да. Эй, парень, стой! Слушай, а не подскажешь, а который час? Пол третьего. Ну-ка, отошла от моего парня. А чё на нем написано, что он твой парень? А ты посмотри! Маша, написано Маша. Маша Стар. Это мой парень. Ага. Ты ч... Не подходи к моему парню. Ты вчера не пришла? Мы же с тобой договаривались. Я пришла и стояла час под дверью. А в звонок позвонить? В звонок позвонить? В звонок! Угу. Девушки первые не звонят. Пришла первая, позвонить а я не буду. Капусту гони. Ой. У вас что это? Диспансеризация а у вас есть? У тебя это что с головой? Коза работает в милиции, капусты хочет пожрать. так, я сейчас скажу, у вас отсюда вот это понятно! Да что ты говоришь? Давай, иди. Иди, иди. Охренеть! Обалдела! Нет, ну че? Моя, моя полиция меня бережет! Пирожочки-то сберегла? Машины пирожочки на щеках! Да ладно! Все, видос сегодня будет, ждите! Да мы дождались уже его. <свят> Маша Стар забавная очень. Зия, а что у вас вилка в голове? Да, это у меня вилка в голове, чтобы у тебя волос. Не в голове, а на голове. В голове ты сделаешь ей. не было. Это буржуй, подняла все, все мои резинки. Мне приходится даже бошки причесать. Вообще-то это ты у меня резинки пыталась. Понятно. Ты че это? Грустная такая. Да Телефон украли, а полиции без... Он богатый человек. Ну, телефон украли. Телефон не хочет. И че, дорогой телефон? Да, там, да. Сколько? Сто тысяч. Вы а? Вы, вы Не бывает. Айфон с, с максимальной памятью в сто тысяч. Можно купить дешевле, намного. Что такие деньги телефон покупать, а? Чтоб их вот так вот при***ли? Да какая разница уже, Зина? А, слушай, ну все, это, давай, у меня с полицией, знаешь, я там вот это вот, сама сейчас решусь. Давай. Как в тот раз, Карина все, Зина все решила, что ничего не решила. Это Москва, Зина, здесь все по Не, нормально, Москва, не Москва, я с ними просто наш диалог навалю, да? А ты еще и запишешь, чтоб ничего там не сделала. Вот, давай, давай, вставай, поехали. Короче, не я... оставай! Милиции нельзя ничего писать. А то тебя еще заберут, еще раз. Я органами сама знаю, как справляться. Поэтому вы не лезьте, я сама буду говорить, понятно? Зим, давай только без цен, пожалуйста. Давай, как обычно, ладно? Я сама буду решать. Рот закрыли и слушайте, как надо. Сумку опять не надели, да? Знаешь, что? Ничего. Настя хозяйка, кстати. Зимы. Я телефон тебе вернул, а это это... Откат! Пошли! Быстренько причетесь Здрасте Никогда не говори здрасте Когда ты говоришь все время про забор Никогда здрасте не говори никому Здрасте Во-первых у меня перерыв а, Знаете что? Во-вторых обидят Ничего, мы подождем все вот, Что за крючкой стало? У нас Украине. Сказала Маша Которая просто жвачку ест И ничего не делает И даже не ест Дальше. Прочим, а? А, а вы ничего не делаете, а? И что ж теперь нам делать? А вы знаете, что в жизни просто бежать и искать Настин телефон, что подать. Ничего не делается. И что, подожди, заявление есть? Есть! Да кого вот там пошло же все, обработал. Вы же искать должны, бежать, блядь. Как они называются-то? Органы правоохранителей за, за государство, за, за, за людей, а? Ми... Органы за правительство, а не за людей. Она, видимо, этого не знала. Алых роз. Слышали такую песню? Миллионы, миллионы, миллионы. Алых роз. Конечно, слышали. Бокстагбургер поет. Сбегай. Да а не нужны мне ваши цветы. Капусту гонит. У вас что это? Диспансеризация вообще есть? У тебя... Коза в милиции захотела капусты пожрать. Взятка. Почему <связывая> приняла? Сейчас вылетишь отсюда. Зин, зин, иди, иди. иди. Знаешь что? Я сейчас, я сейчас схожу? Сейчас схожу за капусту и принесу вам кочиночек. А отсюда вот это, понятно? Да что ты говоришь? Давай, иди, иди, иди. Охренеть, совсем? Вот к... А фотка? Ну а, только пошли. Зин, не связывайся. Ты сейчас я же придумала. Давай, бей. Нет. Бей сказала! Да не буду я! Я твои трусы одевала! Ох ты сука. Зина одевала грязные трусы себе на голову. Ну Видала? Видала? Сейчас я эту вот эту т -т тварь засужу! Скажу! О! Налепила мне света Ху... Зин, там камера в кабинете была. И не докажешь, что милиция тебя била, полиция. Это что это я... Это что это я... Я зря вот эту... Вот... Я бы тебе сказал больше, ты в милицию зря ходила. Не нужно ходить было. А, блин. Ну, да. Да, да. Да. Да. Зин. ⁇ мать. Можно? Ну, можно. А телефон. Надо было изначально Женечку посылать. Женечка сейчас бы все разрулил. Все, все, все. Кто там? Ой, а да что вы сюда ходите? А, нет вашего телефона. Не найдем мы его. Ну, вы знаете, как-то так получилось, интересно. А он не на столе, все, все это время на столе лежал. И отдает Машенька телефон, iPhone 7, за 10 тысяч рублей. Нашелся. Спасибо. Бывает. До свидания. До свидания. Вернули телефон Настеньке. Слушай, девушке хочу подкатить, но не знаю, как это сделать. Слушай, короче, девушки любят, чтобы их добивались, но при этом нельзя быть навязчивым. Нужно быть хулиганом, таким дерзким, но при этом романтичным. Столько наговорил, он, Господи, ты да не захочешь ничего делать. Нужно много внимания, но при этом чуть отстранила. Че-то я как-то передумал. Почему? Да mm нахуй. -hmm. Слушай, а тебя когда-нибудь обижали по смс? Прям вот оскорбляли? Вчера Меня нет. Мне никто смс не писал. Никакие. А было, да, но смс еще прям жестко скомрел, сука, до сих пор неприятно. Вот от банка, смотри. Ваш баланс? Ага, от банка СМС же смс прислали. 12 рублей. Обидно, да? Нет. деньги сняла Женя, снимай, дотала. Дотала, давай, дотала, дотала. Да снимали что кариночку уронили и обидели Жопа, я, я знаю, ты не роняйте кариночку ну и да, вы в конце. Вы за путану или вы затервал? Поцеловать обезьяну, обезьяну. или герою римса? Обезьяну. Продолжи песню, танцуй! Вопросы отгадки. Для чего? Как дела? Нет, под бузову! Красивая <севая севая> крутили Венгрия! Венгрия! Девушка на 23-м подарила абхазский бег. Что подарите на 8 марта? <севая> подарите ей большого леща! Два раза! Да, по-моему, это Бузова, е-мое, опять. Новым видео с Бузовой. Ничего не поняла, Оленька. Получил? Да, да, да, слышал, поискуль? Танцуй, как пчела. Да он ее поет, и че он слышал-то про нее? Слышь, да, ты слышал, драки? Смехотинь, батька батька Карины вот видео полгода назад. Так, сейчас не ошибись. Хабиб или Паре? Хабиб, родные, самый важнейший бой этого года хабиб против паре. Не пропустите этот матч, также если ставите, то с поддержным... Без футбола, ё-моё Будем, конечно, за за хабиба голосовать. Деньги возьмем, поставим. 1 А по провокоду ДАВА бонус 6500. Скорее свайпой, порегистрируйся. Так, братан, сейчас отвечаешь очень быстро. Даю тебе вопрос. Даю тебе два стула. На какой сядешь? На одном пике, драченый. Пике, драченый, на Сами-то что-то спросил За маму-то смежно-то. Фига не успрашивать. Пике, На какой сядешь? А можно Да порвется там все. Все-все-все порвется. что, дурак? Вот такой день прошел, очень здорово, а у вас как?